Привет, геймер! Ты на самом игровом канале Мастер Джело. и в этом видео я хочу рассказать, с какими проблемами я столкнулся во время использования PlayStation 5. Присаживайся поудобнее, и мы будем начинать! Первое и самое главное, что я не сразу же заметил, это геймпад. Да, он классный. Новая вибрация, новые адаптивные курки. От них я получаю непередаваемые эмоции. Сам геймпад собран отлично. Нет никаких люфтов или скрипов. Кнопки прожимаются очень тихо. Но есть одно но. Это так работает геймпад, который шел отдельно от консоли. То есть который я купил отдельно. А геймпад, который был в коробке с приставкой, у меня к нему есть вопросы. Да, может это не у всех. Может у меня просто небольшой брак, но все же так не должно быть. Во время наклонения стиков чувствуется как будто они за что-то цепляются. Конечно, это не глобальная проблема и думаю, если бы у меня не было второго геймпада, то я бы даже не заметил. Но все же есть такая проблема и я не знаю, что делать. Могу ли я просто отнести геймпад в магазин, чтобы мне его заменили? Или нужно нести всю консоль? Если вы знаете, пожалуйста, посоветуйте в комментариях, буду очень благодарен. Дальше, чего мне не хватает, это функции Quick Resume. Да, это не обязательно, так как игры и так запускаются очень быстро, даже те, которые работают по обратной совместимости. Но эта функция позволяет запускать игры мгновенно. из того момента, где ты закончил играть. Я очень надеюсь, что они смогут повторить данную функцию в своей консоли. Так как после перехода с Xbox Series X, изначально мне было немного непривычно без нее. Дальше, что я заметил, это то, что моя PlayStation 5 иногда не полностью использует скорость моего интернета. Кстати, интернет у меня со скоростью до 1 гигабита в секунду. Вот вам ситуация. Скачу я какую-то игру на PS и вижу скорость 500 мегабит в секунду. И сперва у меня мысль, что это проблема с самим интернетом. Останавливаю закачку и начинаю что-то скачивать на компе. И чудо, скорость уже достигает до 1 гигабита. Забыл сказать, что консоль и компьютер у меня подключены по кабелю, и пропускная способность самого кабеля больше 1 гигабита. Да, это случается не часто, но иногда это очень мешает. Надеюсь это пофиксят в ближайшем времени, так как не хочется зря платить деньги за интернет, который используется не на всю мощность. Последнее, что меня бесит, это то, что я не могу на флешку размером 32 гигабайта перекинуть видео которое длится больше 20 минут сама консоль говорит чтобы я подключил внешний жесткий диск хотя памяти на флешке достаточно и поэтому мне приходится вырезать самый нужный кусочек и только тогда можно уже перекинуть видео да эта проблема незначительная но все-таки она добавляет немного геморроя это были все проблемы с которыми я столкнулся на протяжении трех недель обязательно пишите какие проблемы были у вас обязательно пишите какие проблемы были у вас ставьте лайки если вам понравилось видео подписывайтесь на канал и на группу вк там вы будете знать всегда самые первые когда выйдет ролик а с вами был владислав до новых встреч